В предыдущих встречах вы уже говорили, что сначала надо пройти уровень колдуна, а потом уж становиться магом. Угу. А вообще у магов есть какое-то разделение в деятельности. Мне вот, например, само проведение ритуала не очень интересно, я просто хочу научиться понимать принципы и алгоритмы работы возможностей, последствия своих действий и вообще, как все устроено. Но при этом не хочу оставаться и просто теоретиком. Mm -hmm. Что вы порекомендуете? Mm -hmm. Что я порекомендую? Во-первых, да, у каждого в магии, как и в любой профессии, есть своя определенного рода предпочтения, да, есть своя специализация. Специализация обычно вообще вот так вот на уровне колдуна накладывает непосредственно сама магия, сами силы, которые начинают тебя воспитывать. Колдун это обязательный шаг который связан с практикой, то есть невозможно начать работать и постигать магию, если не освоены хотя бы разым практически. Никто не говорит, что ты должен сидеть на колдовском уровне там, 20 лет или там, несколько жизней, вовсе нет. Но пройти этот уровень хотя бы ради эксперимента, посмотреть, как работает эта техника, как работает этот ритуал, что это значит, что это значит и так далее. Это, это просто нужно сделать, Знаете, как, как общее образование. Да, вот ты приходишь например, в институт поступаешь, первые три курса у вас одинаковые для всех, да? а после третьего курса начинается уже более-менее какая-то внятная специализация. Исходя из чего? Эта практика показывает, к чему ты склонен, к чему то не склонен. Да, ритуалистика она подходит не всем, здесь нужна скажем так, некоторая театральность. Да? И то, у кого нет театральных навыков, артистических навыков, никогда к этому делу не тянуло, соответственно, ритуалы исполнять и не будут. И к ритуалистике тянуть не будешь. Да? Есть определенные предположительные включения, например, по праву крови, у тебя есть в большей степени проявлена еврейская кровь, ты будешь, естественно, или там, арабская, или какая-нибудь еще, вот, юшка. Да? Понятно, что тебя в большей степени будет тянуть фабалистику, потому что она у тебя вписана, что называется, информационная, информационная подложка, она у тебя уже есть такая, ты в большей степени поймешь вот это. Или напротив, у тебя северная кровь, там, скандинавская кровь, да? понятно, что руны в большей степени будут тебе нравиться, да? чем, чем что-то другое. Да? Или, например, там, ты рыжий кейт иртландского происхождения с песнушками на всю морду и с такими, вот такой огненной шевелюрой, что твое происхождение не распознать, по-моему, надо быть абсолютным идиотом и если... слепым. Понятно, что тебя будет тянуть именно к агаму, к ирландским танцам, которые есть своего рода метод колдовства определенного рода через ритм, через выбивание. И так далее. То есть это, это все методы, с которыми у тебя просто будет тянуть по причине крови. Но это как раз тот самый момент, о котором я уже говорила, тебя будет тянуть, потому что тебе это нравится, у тебя это получается. Почему получается? Потому что по крови у тебя есть такой, такая способность, да? но к чему-то другому у тебя совершенно способности нет. Ну, ты вот да? можешь либо начать это развивать, либо не начинать развивать, тогда твоя специализация предопределена и права выбора у тебя уже не существует. Другое дело, что из уровня колдовства в магию можно пройти, только лишь ждав как бы обязательные экзамены, да? вот как бы вот этот вот обязательный переходный момент. То есть ты должен хотя бы попробовать себя везде. Ну везде. И один раз хотя бы зелье сварить, да, и один раз порчу навести, один раз ее снять, там снять поставить. То есть это обязательная практика. Если у тебя есть моральные этические нормы, которые тебе говорят, это я могу, это я не могу, ты не могу, Потому что у мага моральных этических норм нет. Если он совершает какое-то колдовское действие, то исключительно ради эксперимента, ничего личного. Исключительно ради, получит он из этого выгоду, хорошо, не получит, ну и ладно. Ничего страшного. Главное, мы посмотрим, как это работает, это же очень интересно посмотреть, как это, как это работает. И какой-нибудь новый ритуал никогда не проходит мимо, потому что это, это, это же интересно. Но иногда бывает, да опять же, колдун он в своих действиях не волен, он не свободен. Если у него есть определенное направление развития, да, если у него есть определенная задача, он может делать только это и больше ничего, если у него есть подключенный контакт с определенной силой, которая заставляет его делать только такие действия, и больше никакие например, только благо или только вред да, или только там, лечение или наоборот только умер. это специфика самого колдуна не мага специфика предопределяется силой, силой, которая за ним стоит, силой бога, силой демона, силой духа, да или силой, допустим, того же самого мага, через которого он работает, то тогда, конечно, у него права выбора нет, экспериментировать в различных областях ему, конечно же, нельзя. Но если этот маг, который развивается, как маг просто проходит определенную стадию колдовства, то он должен попробовать себя абсолютно везде. Опять же. Не потому что надо научиться получать какие-то результаты, но просто иметь опыт, знания, как это работает, и всё. Да, как инженер. Он не может считаться инженером, если он хотя бы раз в жизни что-то не собрал, не спаял, там, и он может прекрасно разбираться как бы в теории, да, но практически ни на что не способен быть. А это значит, что он уже ущерб, он не знает нюансов мастерства. Потому что в каждом мастерстве есть свои нюансы. А значит он, не, он становится определенным образом уязвимым, тем, что не обладает знаниями, которые обладают даже низшие. Те, которые даже по уровню теоретических знаний его не догоняют совершенно. Но практику он, даст, он, он проиграет. Практик любой практик, не имея знаний, даст ему сто очков вперед. Потому что практика эти нюансы знает превосходно. Поэтому нельзя говорить о магии без этого уровня, без этого уровня колдовства. По сказать в сегодняшней жизни очень многие спотыкаются именно на этом шаге, потому что морально-этические нормы здесь выявляются особо острыми, они сразу показываются. Если ты на что-то не способен, значит, у тебя есть морально-этические ограничения. А это значит, что ты не маг, ты эгрегориальная марионетка, которая тобой руководит. Мам должен уметь все. Умейте себе, никто не говорит, что он будет это делать. Если у него есть огромнейший арсенал инструментариев, он может сделать так этим инструментом, может сделать этим инструментом. Может поступить так, а может поступить так. Он поступит сообразно своим собственным предпочтением, которые связаны не с морально-этическими нормами, а с целесообразностью. Какой инструмент займет меньше всего времени и энергии и даст максимально быстрый результат. Вот научиться надо действовать и мыслить, исходя из таких категорий. Тогда магия откроется. В тоже определенная степень свободы. Не привязанности к чужим морально-этическим нормам. Ни к людям, ни к чужим морально-этическим нормам, ни к материальному имуществу и к чему-то бы то ни было. Никакой человек, практикующийся в магии, привязан быть не может. Это исключено. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что в развитии магии есть несколько этапов, да, а именно... Колдун следом за ним жречество, следом за ним магии. И только в такой последовательности. Потому что за колдуном, за уровнем колдуна, должно идти уровень зречества, то есть уровень служения. На этом уровне нарабатываются навыки умения постоянно держать канал своим сознанием. Если колдун держит его временно от времени, то есть только на момент формирования ритуала, а ритуал закончился, он с канала сошел, то жрец держит канал свой постоянно своим сознанием, ни на одну минуту его не оставляет днем и ночью. И этот канал имеет двустороннюю связь, то есть он понимает, что есть суть его божества, но жрец, в отличие от мага, работает только с одним божеством, только с одним и никогда со многими. А маг, который уже прошел стадию жречества и умеет держать канал своим сознанием 24 часа в сутки, но вышел уже за уровень принадлежности к какому-то одному божеству, он имеет возможность работать со многими. Если не совсем. всеми. Все зависит, скажем так, от частоты вибрационной способности его сознания. Есть сознание на высоких вибрациях работает, ну, он будет работать с богами и силами света. Есть сознание, которое работает на темных вибрациях, будет работать с тоническими богами и силами тьмы. Всего лишь профессиональная ориентация ничего личного. Да? Понятно, что профессиональная ориентация наложит печаток на характер, но может и не наложить в каждом случае по-разному, вот. поэтому ваши предпочтения пока, Дина, говорят лишь о том, что путь пройден вами не до конца, и у вас есть еще моральные и этические нормы, которые вам говорят, это правильно, а это неправильно. Просто это выражается у вас в слове хочу или не хочу, нравится или не нравится. Это просто ваш ментал употребляет такие термины, а мы их расшифруем правильно. Не могу, потому что есть запрет.